Thank you. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, с какой целью организован сегодняшний митинг? Мы митинг организовали с целью обратить внимание на тяжелое положение Энгельского троллейбусного завода. У В чем нас, оно заключается? У нас э, создались экономические проблемы, экономические трудности, которые не дают дальше начинать и развиваться далее нашему предприятию. В настоящий момент... Коллектив находится в простое, несмотря на то, что заказы у завода есть, но есть проблемы, которые мы своими силами решить не можем. Мы хотим обратить внимание всех всей власти на то, чтобы прийти нам на помощь и решить, помочь нам решить наши проблемы. А коллектив завода, конечно, сделает все возможное, чтобы завод у нас работал и выпускал. Такие нужные для нашей страны экологически чистые троллейбусы. Тем более у нас есть уникальная модель электрического автобуса, электробуса, которая э, прошла сертификацию и получила этот документ. Современная машина с современным дизайном, которая максимально приспособлена для перевозки пассажиров и которые мы готовы выпускать для любых целей эта машина может до 30 километров проходить без контактной сети то есть это и автобус и троллейбус в одном работу завода я так понял искусственно сдерживает кто-то да я не могу комментировать этот вопрос я просто знаю что действительно у нас большие экономические проблемы ну и поэтому обращаемся ко всем, чтобы нам помогли решить. Они давно возникли? Ну, с начала этого года у нас коллектив находится в простое. Людям оплачивают две трети, мы стараемся сохранить коллектив. Но по мере сил выпускаем троллейбусы, насколько хватает средств. Но вот в этом году, конечно, очень серьезно пошатнулись наши дела. Какой выход из ситуации вы видите? Вообще есть выход? Я надеюсь, что и коллектив нашего завода мы сохраним, и наш завод сохраним, и руководство и города, области. Но я думаю, и министерства должны нам помочь и оказать содействие. То есть вы считаете, что государство все-таки поможет? Я уверена в этом. Финансово? И финансово в том числе. Спасибо большое за интервью. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы как представители Объединения Перевозчиков России, с какой целью пришли на этот митинг? Мы пришли с целью поддержать работников завода, вот, потому что нам очень близка их проблема. Мы уже боремся с нашими, ну, с проблемами, которые столкнулись мы с которыми, э, с 2015 -го года. И когда мы выходили на улицы нашего города, когда мы выходим на митинги, чтобы озвучить наши проблемы, нам так не хватает поддержки наших граждан, наших трудящихся нашего города. Поэтому это нам знакомо, это нас волнует, и в связи с этим вот мы вышли, чтобы поддержать их. Спасибо. Какой выход видите из сложившейся ситуации? На Тролзе много долгов, сейчас сокращают людей. Что нужно делать? Ну, с промышленностью в стране проблемы огромные по всей территории Российской Федерации. Но некоторые из этих проблем, они условно ну, как искусственно созданы. Поэтому надо выносить все это на всеобщее обозрение. надо. Делать это общедоступным, информацию по всем этим проблемам, может быть, тогда эти вещи начнут решаться. Потому что не всегда эти долги связаны с прямой экономической деятельностью предприятия, а часто эти долги созданы условно из-за неверно принятых законов правительством нашей Российской Федерации и другими законодательными органами власти. Хорошо, вот вы говорите, должно решаться... А кем решаться? Нынешним правительством? Я считаю, что народ должен отстаивать свои права. Только если он будет выходить на улицы и громко заявлять о себе, только тогда эти проблемы могут начать решаться и впоследствии, скорее всего, будут решены. Пока население нашей страны не заявляет о своих правах, о своих интересах, с ним будут делать всегда, что хотят. Поэтому только... Выход на улицу, только массовый протест, только заявление о себе, о своих правах может помочь в данной ситуации. То есть вы считаете, что они все-таки услышат, то есть выйдет определенное количество людей и они услышат? Как я уже упомянул, мы с 2015 -го года озвучиваем свои проблемы и мы видим, что там слышат все и видят все. Не успеешь выйти куда-то на улицу, как сразу же подъезжают наряды полиции, к которым никто об этом не докладывал. Потому что все мониторится постоянно. Но так как нет запроса снизу, то и не будет ответа сверху. Ну, власть, наверное, как-то не действует, я так понимаю, в этом направлении. А, возможно, кому-то выгодно, чтобы тролза был банкротом. Может быть, есть какие-то капиталисты, которые имеют свои интересы и могут, может быть, я так предположу, хотят приобрести за бесценок это предприятие. Как вы считаете? Считать мы можем что угодно. В таких делах должен разбираться Следственный комитет, я так понимаю. А мы должны этот запрос к Следственному комитету озвучить вот здесь, выходя на митинги, выходя на улицы, заявляя о своих требованиях, о своих правах. Ну, Следственный комитет – это хорошо, но они же делают все законно, согласно тем буржуазным законам, которые у нас действуют. Они банкротят предприятия и соответствующим образом приобретают активы. Следственный комитет вот так вот руки разведет и все. Так я, как уже сказал ранее, законы порой принимаются антинародные, и поэтому, выходя на улицу, мы должны требовать отмены или переработки этих законов, принятых неверно, которые делают нашу страну бедней, народ бедней и экономически несостоятельный. Дело в том, что законы принимают представители правящего класса. А представители правящего класса, они принимают их в своих интересах, то есть в интересах того класса, который их выдвинул. А мы для них, ну, я не буду сейчас выражаться, да, быдло по сути Ну, это самое быдло, легкое наверное, что, самое слово. легкое что я могу сказать это вот то есть мы не играем роли при принятии законов они их принимают в своих интересах что их должно сподвигнуть начать принимать в интересах наемных работников законы я вот честно говоря слабость себе представляю это вопрос очень сложный. это вопрос не одного дня Но, как я уже сказал если давление снизу будет расти то они будут вынуждены идти на уступки. Если на улицу выходит 100 человек из 200-тысячного города или тысячу человек из миллионного города, это ни о чем. Вот когда на улицу будет выходить полмиллиона, как э, вы, наверное, видели, недавние события в Ингушетии, в 9-тысячном городе, на по-моему, да, если я не ошибаюсь, вышло на улицу 5 тысяч человек. И в таких ситуациях власть будет вынуждена идти на уступки. Все в наших руках, все в наших силах. Надо верить в свои силы. Вот Выходить и решать свои вопросы самим. Никто за нас их не решит. Как вы правильно сказали, все оккупировано представителями олигархического класса. И поэтому это в наших руках, в наших силах. Ведь мы же работаем на этих заводах. Поэтому в наших силах остановить работу. В наших силах требовать и забирать у них то, что по праву принадлежит нам. Ну, такая ситуация, как произошла с Тролзой, она системная. То есть происходит она не только в нашем городе, она происходит и в Саратове, и в других городах и регионах. Также закрывают заводы, также сокращают людей. А какой выход из этой ситуации, если мы не влияем на власть совершенно? Она находится, Она, скажем так, действует в интересах правящего класса. А мы, может быть, дело в капитализме, как вы считаете, в самом. Может, в этой системе невозможно решить эти проблемы? Мировой капитализм, который сложился сегодня не только в нашей стране, а повсеместно, по всему земному шару, является, конечно, огромной проблемой и тормозящим фактором в развитии в целом экономики. Потому что концентрация капиталов приводит зачастую к этим явлениям. Вы правы. Но, опять же... Не требуя свое, не получишь ничего. Вот э, я вам расскажу так, выборы, которые проходят, на которые все махнули рукой. Я принимаю участие в выборах как член с решающим правом голоса в избирательных комиссиях уже три года. Первый раз у меня не получилось ничего, но последний раз уже на участке был полный порядок и выборы прошли честно. Там, где мы не следим за тем, что происходит, там, где не осуществляется наша функция контроля за властью, вот там и начинается беспредел. Если мы не возьмем контроль над ситуацией в свои руки, она и будет так катиться под гору. Все в наших руках, надо верить в свои силы, верить, только это нас всех спасет. Извините, что я вас так долго задерживаю, но Может у меня быть? еще есть вопросы. Я надеюсь, вы на них тоже сможете ответить. Да? По поводу вот уступок. мы заш... К выборам мы еще вернемся. По поводу уступок. Например, уступили сейчас. Власть пошла на уступки, мы собрались. Мы что, каждый раз так будем собираться? Вот каждый раз мы будем бросать семьи, будем рисковать. Собирать толпу, как-то воздействовать. А они возьмут, пойдут на уступки, а потом вернут все обратно. Слово дал, слово взял, я хозяин своего слова. Знаете, как они делают? Да, знаю. Я понял, о чем вы имеете в виду. То есть вы хотите сказать, без слома самой системы кардинального изменения невозможно. Да, скорее всего, вы правы. Но это проблема глобальная. Поэтому, как уже было в начале... 20 века, пролетали всех стран объединяйтесь, и создание международного интернационала, наверное, это единственный выход, реальный и долгосрочный. Но пока мы должны довольствоваться хотя бы локальными победами. Вот, с этого все и начинается. Как помню, в начале 20 века мелкие восстания там, ленских рабочих и так далее, в итоге, через 20 лет, привели к глобальному восстанию изменению структур власти. Не только в масштабах нашей страны, но также повсеместно и в европейских странах. Наверное, вот эти мелкие этапы, мелкие победы в итоге должны привести более крупные и глобальные. Но все равно каждый должен, каждый должен на местах быть ответственным за свою судьбу, за свое будущее. Ну да, в начале 20 века, я думаю, ситуация была сложнее, восстания были. Сейчас восстаний пока не наблюдается, и революционной ситуации пока тоже нет. Но по поводу выборов, вот я хотел сказать. Мы кого выбираем? Давайте вот с этого начнем. Кого мы выбираем? Этих людей мы знать не знаем в лицо. Ну вот есть какие-то дядьки, которых мы выбрали. Мы их отозвать не можем. Каким-то образом повлиять на их решение не можем. Кроме каких-то опосредованных, вот как вы говорите, собраний. Много-много людей. Может быть, опять же, да? Видите, сколько факторов. Вы задаете очень сложные глобальные вопросы. Вы меня подталкиваете к тому, чтобы я прям дал точные конкретный что рецепт, что мы должны сделать. Быть Но вот, к сожалению, к большому моему сожалению, вот такого вот простого рецепта нет, да, как, допустим, может врач выписать цетромон, пошел выпил, голова прошла. Нет, это процесс очень масштабный, это глобальный процесс, и поэтому пока человек не поймет, что каждый винтик, как он считает, да, важен в народовласти пока не будет заинтересованности в участии во всех органах власти ведь вы думаете людей не пускают туда во власть это не так люди сами не идут туда люди сами бросили это на откуп тем же как вы говорите классу предпри... капиталистов я, я думаю, считает, что не пускают ну вот мой пример по моему избирательному участку как вы упомянули затронули выборы да вот в последнем сентябре там где Осуществляется настоящий контроль, народный контроль. Там реализуется право человека быть избранным. И вот по нашему участку был избран тот человек, кого хотели выбрать э, жители нашего микрорайона, ну, нашего округа избирательного. Так что я не считаю, что ситуация вот прям вот так крайне плачевна. Просто люди сами не участвуют в своей судьбе. Ну, ситуация плачевна хотя бы потому, что они принимают законы абсолютно антинародные, но это ладно, это мы опустим сейчас в этот момент, да. Но бывает же, бывает же другая система, когда выбирается человек из коллектива, этот депутат собирается в местный совет, который делегирует, кооптирует, да члена своего совета дальше, выше и так далее, до Верховного Совета. Соответственно, мы влияем на этого человека, влияем на него на всех уровнях. Можем его отозвать, можем к нему прийти вот так вот и поговорить. Как вы думаете, это другая система, она лучше? Она возможна вообще или нет? А разве сейчас система работает по-другому? Конечно. Почему? Мы вообще депутатов не знаем, честно. Я Н серьезно но ведь вы можете их узнать. Вот вы правильно говорите. Никто из вас даже не задумался, кто у него депутат. Никто не пришел, не задал ему вопрос и не поставил перед ним задачу. То есть это инструмент... А доверять человеку, который не из моего коллектива даже? Я даже не знаю, кто он такой. Ну, допустим, по округу, по которому двигается депутат. Но это, опять же, вопрос участия в выборах. Ведь многие сидят дома и говорят, там все без нас выберут. У кого есть деньги, тот и участвует. Я не соглашусь с вами. Я не соглашусь с вами. Вот в частности я говорю, вот выборы в местные советы, в областные советы было предложено избираться всем, и мне в том числе, хотя я не имею денег в том масштабе, который вы, наверное, подразумеваете. Доступ к управлению есть, и он реально осуществим, просто нету интереса этим заниматься в основной части населения. Вот эта вот социальная апатия, она является причиной происходящего сегодня. Все то, что мы заслужили, мы заслужили сами. Это никто нам его не принес, никто не привнес. Это все наша заслуга. Мы живем так, как мы себя ведем. Хорошо. Спасибо большое. Мы ваше мнение услышали. Мы разместим его на нашем канале. Вы можете зайти по ссылочке и посмотреть. Хорошо. Спасибо. Здравствуйте. С какой целью пришли на митинг? Ну, цель послушать, что скажут люди, сами сделаем выводы. Ну и с надеждой, что это повлияет на кого-то, на правительство на наше, и что-то изменится в нашу пользу. Вы лично на Тролзе работаете? Лично на Тролзе. Давно? Сколько лет? Десять лет. Достаточно приличный срок. А что случилось с заводом? Ну, вкратце, можете рассказать? Ну, потихоньку... Хуже, хуже зарплата, значит, что-то у нас поставки деталей или чего-то было не вовремя. И немного остановились, и все больше и больше. То есть постепенное ухудшение условий. Зарплату задерживали? Немножко задерживали. Ну, дают, но не всегда вовремя. Простой? Простой есть. Какой вы видите выход из ситуации? Я не вижу выхода пока. Я не знаю, почему, зачем. Это не ко мне такие вопросы. Ну, то есть выхода нет пока, пока что, да? Да, выход всегда есть. Но не нас надо спрашивать. Вы считаете, вы лично и вообще коллектив завода не может ни на что повлиять? Да, постольку-поскольку. Может повлиять. Ну, в основном... Слово последнее за руководством. Как вы считаете, такая ситуация, вот как на вашем заводе сложилась, она вообще системная или это из ряда вон выходящий случай? Системная. По всей стране? По всей стране. Ну, может, как вы считаете, может быть проблема в самом капитализме? Да, резкий переход мы не готовы к этому. А, то есть когда-нибудь будет лучше? да всегда верю в будущее в лучшее понятно спасибо большое за ваше мнение здравствуйте с какой целью пришли сегодня на митинг поддержать наш завод вы на нем работаете я на нем не работаю но я знаю очень многих людей которые работают на этом заводе то есть поддержка такая товарищеская, приятельская. Товарищеская, да. А какой, какой выход из ситуации вы видите? А... Во-первых, извините, перебью, какая ситуация, если вы в курсе, может быть, что-то пару слов скажете, и какой выход из ситуации. Насколько я знаю, завод угасает, и его хотят закрыть. Наверняка, и это так и будет, если вот мы ничего не сделаем что я вижу какой выход ну, насколько я знаю у нас очень богатая страна она очень богатая страна и как я вот слышал представители завода говорили что для того чтобы сохранить завод нужно всего чуть-чуть немножечко финансирование какое то может быть от правительства и если мы, ну, хотя нас, честно говоря, здесь очень мало, я рассчитывал, что здесь будет больше гораздо людей, если бы все вышли и показали, что действительно вот, существует проблема, мне кажется я не знаю ну вы надеетесь на государственную поддержку я правильно вас я понимаю? надеюсь на государственную поддержку все-таки ну государство завод как уже было сказано 85 процентов это этот завод поставляет на всю страну и мне кажется и в другие страны он тоже поставляет все электробусы троллейбусы да да да да и по идее -то, это как бы стратегический объект который должен по-любому финансироваться государством. Вы, это несомненно. Вы, наверное, знаете, сколько заводов стратегических уже закрылось и уже развалилось, в таком же плачевном состоянии находилось перед этим. Да, я это знаю, и поэтому я сюда пришел. Вот честно сказать, я торгаш, а почему я торгаш? Потому что вот Не остается там, где можно работать Я по специальности Техник-технолог Мои одногруппники, которые работали На многих предприятиях, которые есть Они просто сидят дома Потому что ну, работать негде А почему? Потому что наше правительство Оно просто не думает О завтрашнем дне Оно не думает о людях Вообще ни о чем, мне кажется, оно не думает У меня сын, которому 5 лет У меня дочка, и честно говоря еще одна причина, почему я сюда пришел, потому что я не уверен, что моим детям будет... Где работать Где вообще? работать. Идти по моим стопам, вот как я торгую, я не хочу, чтобы они точно так же были торгашами. У нас Россия, это... Государство, где одни торгаши мы практически ничего не производим. Но что такое город Энгельс? Энгельс, во-первых, вот как уже было сказано, да, 85 процентов вот всего этого поставлялось по всей территории России и ближней зарубежье. Лишимся этого, а чего у нас останется? Я не знаю. Как вы считаете? Ну, выхода, по сути, нет, потому что государство не намерено, я так понимаю, помогать, и оно бы уже давно помогло, если бы собиралось, скажем Есть. так, да? А, может быть, причина в самом капитализме, когда существуют люди, которые ради прибыли закрывают заводы, банкротят, выкидывают людей на улицы? Да, да. 23 числа мы ездили в Саратов на митинг. Мы тоже были там, кстати. Были там, да? Вот. Мы ездили за, ну, чтобы, ну, может быть, нашу проблему показали. На самом деле, ну, я не за наше правительство. Вот сказать честно, может быть, несколько лет назад я бы и пошел голосовать, опять же, за нашего Путина но сейчас то что творится я не знаю либо он заложник какой-то ситуации и там и ничего реально сделать не может но опять же зачем нужен такой президент либо он просто не хочет ничего делать и его правительство либо это правительство оно Просто не подчиняется никаким указам президента. А или бы такой вариант, что он просто исполняет интересы, преследует интересы правящего класса, который является капиталистами. Я думаю, что это наверняка уже понимает все. Да, и четко исполняет, заметьте, потому что уже 20 лет у власти, его никто никак бы не сдвигает, значит, все выполняется в соответствии с требованиями. А оно наверняка так и есть. Вот правда сказать, вот когда по телевизору, да, да, вот эти первые вторые каналы показывают, как у нас хорошо в стране, а люди по всей стране собираются на митинги. Ну, согласитесь, наверняка, что это, ну, это бред какой-то. Вот это вот сейчас закрыть интернета, да? Где люди могли высказывать свою точку зрения, всем хотят закрыть рот. Фейковые новости или... Нельзя ругать власть, ну, да? Ну, опять же, да. А кто говорит, что это фейковая новость? Человек, говорящий правду, которого начинают просто угнетать и говорить, что он плохой, он фейков, И все это показывается по первому-второму каналу, и вся эта остальная масса начинает его поддерживать, этого человека, который говорит, что он врун, он врун, потому что они этого не видят. У них была возможность зайти в интернет и все это реально увидеть. На примере даже вот то, что показывают этих новых губернаторов да, Хабаровского края, Фургала, Коновалова, даже нашего вот депутата Бондаренко, который очень, я скажу, молодец. Вот реально на его примере очень многие люди начали понимать и видеть, что происходит реально у нас в стране. Ну и им также всячески пытаются заткнуть рот. Вот честно сказать, вот уважение к ним просто настолько огромное. Вот честно, и мне даже страшно за них. Спасибо большое. Мы вынуждены, наверное, закончить интервью, потому что, видимо, митинг закончился, я так понимаю. Да, И я вот реально надеюсь, что... Ну, вот, я, вот что, что, что хочется сказать напоследок. Раз дело в системе, значит, с ней надо бороться. Мы вот вам дадим сейчас такие вот визиточки. Так. Куда я их делал? Вот, визиточки. Заходите, уже а уже дали, да? Заходите yeah. на наш канал, смотрите. На самом деле, если показываете правду, мы показываем правду, да. То это вам просто благодарность. Пока не закрыли, скажем так, и показывать правду будем. А там дальше, знаете кого будут, я думаю вот по этому закону преследует кто не угоден. Вот избирательно, кто вот не угоден, того будут хватать и под любую статью, как вот с, с этой с законом о э, чувства верующих. То же самое, абсолютно. Я скажу одно, вот я уже был на нескольких митингов, и каждый раз у меня супруга моя за меня переживает, за меня, за моих друзей. Ты там осторожнее. Или... И просто не знаю, откуда тебя будем забирать в следующий раз. Ну, я надеюсь, что все будет хорошо. Да, я тоже на это надеюсь. Спасибо. Спасибо вам.